Когда лучшее время для того, чтобы заливать видео на свой канал? У каждого канала своя специфика, и YouTube или аналитика может спокойно показать вам, в какое время ваша аудитория наиболее активна. И именно в это время, либо перед этим временем вам лучше всего заливать видео. Моя аудитория очень и очень активна в 7 часов вечера в будни или в выходные с 12 до 2 часов по полудню. Поэтому я точно знаю, когда мне необходимо заливать мои видеоролики на мой продукт канал. Я думаю, и вы, когда разберетесь в статистике и аналитике, поймете самое активное время для вашей аудитории. Хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам, либо задайте вопросы под этим видео. Пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».